Всем привет, меня зовут Серега, мне 27. А, Что хочу сказать, попал на тренинг Володя, да? до этого с девками вообще было все проблематично, знакомился чисто в интернете и то, а бы как, думал, надо попробовать это сделать вживую. А, тренинг, сразу скажу, он тяжело его проходить, там над вами никто не будет сюкаться как-то вас там по попке бить, давай, чувак, пожалуйста, нихера, здесь прям такие спартанские условия.